Любить будущее – таково было глубокое убеждение президента Киммерсена. Всю свою жизнь он посвятил делу революции, делу, направленному на осуществление счастья народа и вечного процветания грядущих поколений. Проявляя горячую любовь к детям, Ким самоотверженно работал во имя их счастья. В тяжелые годы антияпонской борьбы он и ведомые им партизаны всячески заботились о детях, давая им образование и революционное воспитание, благодаря чему дети становились надежным резервом комсомола, юными продолжателями дела революции. И сразу после освобождения страны, несмотря на многие дела по строительству нового общества, Великий Вождь включил в повестку дня первого заседания Временного Народного комитета Северной Кореи вопрос о производстве карандашей, чтобы притворить в жизнь желание народа учить своих детей. Ким Ир Сен принял меры, чтобы построить в Мангенде, в своем родном крае, училище для детей павших революционеров. В день открытия училища, великий вождь, всматриваясь в лица курсантов, вспоминает погибших соратников. Он говорит, вы, дети, следуя примеру своих родителей, должны стать замечательными революционерами. Благодаря его заботе, мечта павших революционеров стала явью, и смена революции надежно растет. И в будущем он не раз посещал революционное училище в Мангюнде, проявляя искреннюю заботу о его воспитанниках. 10 сентября 1949 года был принят закон, о системы всеобщего начального обязательного обучения с 1 сентября 1950 года. Вследствие войны, развязанной американскими империалистами и их варварских бомбардировок северной части страны, в КНДР было разрушено 72% школ и 88% классов. Сгорела большая часть учебного оборудования и материалов. В это трудное время Верховный Главнокомандующий, мобилизовав Народную Армию для восстановления и строительства школьных помещений и доставки учебников, принял все необходимые меры, чтобы в школьных классах звучало звонкое чтение книг. и в трудных условиях после войны, придавая первейшее значение строительству школ, детских яслей и садов, Киммерсен принял все необходимые меры по увеличению государственных капиталовложений в образование для успешного введения системы всеобщего начального обязательного обучения, введенной с августа 1956 года. А уже с 1 ноября 1958 года Введена система всеобщего обязательного среднего обучения на всей территории КНДР, благодаря чему осуществились вековые чаяния корейского народа об обучении своих детей. В центре Пхеньяна, в самом живописном месте, находится дворец школьников. С историей строительства этого дворца связан эпизод, передающий народный облик Киммерсена. Дело в том, что в военные годы у него не было отдельной резиденции. Кабинет в Ставке Верховного Главнокомандования, находившийся в скромных крестьянских домах, укрытых деревянной черепицей, по сути и был жилищем великого вождя. И даже по окончании войны Киммерсен, беспокоясь в первую очередь о строительстве жилых домов для народа, долгое время откладывал сведение резиденции. Когда был сделан ее проект, великий вождь сказал архитекторам, «Нам, связанным судьбой с народом, комфортнее жить в скромном и уютном жилище, чем в большом роскошном доме». Сейчас в Пхеньяне планируется грандиозное строительство дворца школьников. Вот его спроектируйте с размахом и великолепием, как пожелаете. Ким Ир Сен предложил спроектировать здание площадью в 50 тысяч квадратных метров, что в 6 раз превышало площадь, изначально предусмотренную в проекте. 30 сентября 1963 года строительство было завершено. На церемонии открытия Киммерсен сказал, что для воспитания детей замечательными людьми ничего не следует жалеть, и с радостью осмотрел дворец, словно позабыв обо всем на свете. Считая детей королями страны, Киммерсен больше всего радовался, когда проводил время вместе с ними. 1 сентября 1972 года великий вождь посетил тыдонмундскую начальную школу, чтобы поздравить поступивших в нее учащихся. Открывая ранцы некоторых первоклассников, он интересовался, есть ли у школьников все необходимые учебные принадлежности. Беседуя с учениками, Ким Ир Сен, положив руки на парту, столь тепло общался с ними что они непринужденно отвечали ему громко и гордо, как зовут их родителей, сколько им лет, где они живут. Облик вождя, который с широкой улыбкой на лице разговаривал с детьми, напоминал им родного отца. Посетив комнаты второклассников и третьеклассников, где учились дети, которые в шестилетнем возрасте пошли в школу для опытного обучения, Киммерсен долго и душевно беседовал с ними. Великий вождь сфотографировался на память с поступившими в школу учащимися. Взирая на него, все педагоги и родители школьников испытывали большое волнение. Кимерсен установил систему, при которой каждый год государство выдает учащимся и детям новую одежду. Говоря, что его душа будет спокойна, когда дети будут хорошо одеты и накормлены, генеральный секретарь Центрального комитета Трудовой партии Кореи считал одной из важнейших политик государства ежегодное снабжение школьников всей страны новой формы. Он указал, что следует производить хорошую и красивую школьную форму, обеспечивая ей всех учащихся. 12 апреля 1977 президент посетил Йонхунскую полную среднюю школу, чтобы посмотреть подаренную учащимся всей страны новую форму. При виде счастливых детей он очень обрадовался и долго фотографировал школьников в новой одежде, проведя с ними половину дня. История сохранила рассказ о специальном поезде для учащихся нескольких горных поселков провинции Чиган, организованном в 1974 году. Раньше детям приходилось вставать рано утром и идти до школы полтора часа, однако благодаря заботе Мерсена этот путь сократился до 15 минут. Президент Ким Ир Сен, считая детей бесценным сокровищем страны, очень любил их и проявлял о них теплую заботу. Никогда не померкнет в памяти корейского народа и прогрессивных людей мира образ великого Ким Ир Сена, оставившего немеркнущие заслуги в создании светлого будущего предыдущих поколений.